друзья у меня в этом году выросла тыква сорта хоккайдо такие тыквы не очень крупные но зато невероятно вкусные и в этом видео я предлагаю вам эту тыкву приготовить тыкву я уже хорошо помыла и теперь нам необходимо разрезать ее на части Вся прелесть тыквы сорта Хакайда в том, что ее нет нужды чистить от кожуры. То есть достаточно просто извлечь семена и все можно порезать на части и готовить. Приступим. То, как извлекает семена можно ложкой можно еще чем-то чем вам удобно ну, вот таким образом мы достаем из тыквы семена теперь просто ее разрежем на небольшие кусочки толщиной приблизительно 2 сантиметра вся тыква у меня уже порезана. Осталось ее посолить, поперчить и полить растительным маслом. Растительное масло можно брать, в общем-то, любое по вашему вкусу, оливковое или подсолнечное. У меня будет подсолнечное масло. Масло я не жалею, чтобы все-все-все кусочки хорошо маслом прошло уже 10 минут тыква пропиталась хорошо маслом тем временем разогрелась духовка до температуры 180 градусов и можем перекладывать овощи на поднос предварительно застеленной пергаментной бумагой можно застилать и алюминиевой фольгой это опять же на как хотите. Мне больше нравится, когда она готовится на пергаментной бумаге. Все вот так вот аккуратненько раскладываем. И готовим при 180 градусах вверх-вниз духовки. Включен ну, порядка 10-15 минут. Надо смотреть, как только тыква становится мягкая, просто вилочкой попробовать. Если кожура тоже мягкая, то тыква готова. Циква готова. Если мы попробуем ее проколоть вилочкой, то она легко прокалывается. И добавив салат и помидорчики, мы с вами можем сделать прекрасный ужин. Легкий, но очень сытный. Положим на тарелку немного салата, положим туда же нашу прекрасную вкуснейшую тыкву и порежем помидорки. Нам осталось немножечко посолить. Добавить немного масла. Легкий, вкусный и, главное, полезный ужин готов! Подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, было ли вам полезно это видео. Может быть, вы знаете тоже какие-то интересные рецепты с тыквой. Всем пока!